Началось с третьего двухэтажных домов. Тресные воды привозили по воздуху и по морю из Астрахани. Ценилась она на весь золото, может быть дороже. Это была самая большая сложность, с которой столкнулись строители нового города. жизнь у моря и без воды. И вот 13 февраля 1968 года вступила в строй уникальная по тем временам установка, по отручнению со спивкой воды.